Здравствуйте, снова с вами я, Ермакова Наталья, гипнотерапевт, психолог. И сегодня у нас тема нашего эфира – это тело, тело, как его держать в тонусе, что с ним делать, вообще да. как быть здоровым, крепким и красивым. У меня в гостях Олег. Олег сейчас представится, расскажет о себе, и мы начнем. Олег Алав Гудвин. Я уже давно занимаюсь, более 17 лет, массажем и иммунальной терапией. Соответственно, эту тему и преподаю, и обучаю людей. Везде есть мои каналы Академия Селестного и Практик. На всех каналах YouTube, социальных сетях, в общем, по этому названию прям можете найти. Так, ну, по начнем. поводу здоровья... Да, да, задавай вопросы. Да, расскажи. Как держать тело вообще вот в тонусе, бывает люди приходят у них какие-то блоки, то есть они ничего тяжелого не таскали а, и вдруг неожиданно у них начинает болеть спина. Вот ходил ходил человек, там, психосоматика например, да? Да, начинает да. болеть спина. Вот, что делать? Расскажи, может быть а... это энергия, может быть это эмоции. Как ты это видишь? Как ты с, это с все, все сразу, да. И энергии, и эмоции, и закаливание, и физические нагрузки, они должны быть у человека постоянно, каждый день. Даже ежеминутно, я бы даже сказал. Uh -huh. а, ну, например, у меня никогда ничего не... Ну, если пополит что-то, да, там, спину потянул, бывает такое. Один раз а, человека отмассажировал, и вот так на стол облокотился, все, говорю, идите, и я не могу разобраться. И еле-еле вот так вот встал, да представляешь, по стеночке вот так вот полушагами такими на, на метро добрался до дома, еле дошел вообще. Uh -huh. А причина, почему причина? А причина в том, что многие работают, особенно массажисты, uh -huh. Согнувшись, то есть они mm -hmm. весь день проводят в такой позе, mm -hmm. пополам согнувшись, г вот такое, да? Ну, соответственно, напряжение на поясницу. Скажи, а правда, а правда, что массажисты, те, кто массажирует людей, они могут забрать на себя болезнь клиента? Такой вот миф входит. Он же работает тоже руками, есть. а тут есть чакры у нас. Да, чакры на руках есть, да. и мы своими аурами проникаем друг к другу с больным пациентом, да? Mm -hmm. Uh, есть, uh, это даже не миф, это так, так оно и есть. Uh, и... многие считают, что это миф, каждый, каждый по-разному к этому относится. Ну, кто во что верит, так сказать. Да, да? Верите в присосавшихся сущностей энергетических, они у вас будут. Да, во что верить, то и будет, да. Верите, что вас ничто не проймет, ничто не возьмет, ни алкоголь, ни грязную лужу будете пить, там, курить, дебоширить, и и вас ничего не возьмет реально, если так будете думать, да. То есть, все надо превращать в упражнение «Я». В этом, кстати, вот мой, моя такая фишечка жизненная. Ко мне люди приходят больные, я прям удивляюсь, как можно было запустить до такой ситуации, что прямо мышцы каменные стали. Mm -hmm. У меня вот тело человека делится по э, градациям жилеобразное, сметанообразное, постояннообразное. У oh, тебя скорее всего. Да. Это что значит? Ну, э, нормальная средняя конституция, как бы, ткани, которые между собой, у нас, можно у нас все слоями, <свят> да, можно убить все, все, что хочешь. Если хочешь, сегодня следим. Отлично. зю <свят> Ты нарвалась. Да. <свят> <свят> <свят> Сама. Так вот, э, и потом деревянообразные, и каменнообразные. Я в таких людей сначала, ну, по незнанию, я так тёр, жестко, жестко локтями потому что сорвал себе два локтя на обоих локтях, порвал суставную сумку. Вытекала вот такой мешочек у меня висел, кулак, представляете? А дочек людей сломал. По два раза в неделю меня откачивали по полстакана жидкости, ну, хорошо врачу ходили, в течение месяца, пока все не выкачали, представляете, это сколько жидкости вытекало вот, это, это надо было свое, грубо говоря, свое здоровье угробить ради того, чтобы помочь другому человеку. Да, да. Потом потихонечку я обладал э, как, большим опытом У -у -у. и догадался, что э, не надо стоять в какой-то одной позе, да, не надо там э, специально что то перенапрягаться, да? стараться помочь нам на 100% выложиться человеку, да? Во-первых, 100% никто не оценит. Во-вторых, это абсолют, который недостижим. За один раз ничего не будет. Многие надеются, пришел на один сеанс, и там типа все опустило. Нет, это потихонечку. К святым. К святым? С верой и свечками. Ну, тоже, да, тоже можно. Я, кстати, иногда ставлю свечки вокруг. Огонь, он очищает. Да, очищает, да. Согласна. И у меня обязательно по краям комнаты стоят в углах стаканчики с соль. солью. Солью. Соль, тоже соль, тоже знаете, как да. да. И у меня еще э, веник, ну такой небольшого размера, коммеревый вверх стоит при входе. Веник? Веник, не, да. А как это, это, трава вот эта, не полынь? Не, не полынь, обычно. еще полынь. А, а вот эти вот э, окуривания еще не делаешь? Обкуривание у меня автоматически проходит, когда я полынные моксы зажигаю. Угу. Я ставлю иглы с моксами. Угу. Давай мы Итак, расскажем нашим а, зрителям. Привет, привет, Валера, давно тебя не видела. У нас сегодня, Валера, тема массажа, а, тема тела, как укрепить свое здоровье, как его а, не подорвать, а, работая с другими. Вообще сегодня будет очень много интересных фишек, да, нам расскажешь? Да, да, да, а, и, подхожу. Да, и мы сейчас говорим о том, что когда мы работаем с людьми, в принципе, любой человек, который взаимодействует с другим человеком, он должен соблюдать а, некие а, рамки защиты, можно так сказать. В да, плане чего, своего эмоционального состояния, защиты своего эмоционального состояния, своего пространства и своего здоровья. Каждый прибегает к разным средствам. Например, я знаю, что если по углам поставить соль, она будет очищать пространство. Что огонь, да, свечи зажигает, тоже очищает пространство. Особенно, когда, к примеру, даже, мне кажется, многие замечали, когда приходит в гости какой-то человек с какими-то негативными эмоциями, мыслями, вот это все выплескивает и уходит. И ты сидишь и чувствуешь себя совершенно некомфортно, начинаешь в это, ну, варить сам чужое. И нужно очищаться. Ванна с солью хорошо очищает, да? Я знаю, что прям вот хорошо, если ты побыл где-то в нехорошей компании, тебе стало очень дурно, лучше прийти домой, сделать себе ванну, насыпать солью, неважно какой, можешь целую пачку прям обычной соли вбахать и полежать, и тебе будет кайф. Завидую тем, кто живет возле моря. Правильно, да, да. Море солено тоже очень полезно, очищает, можно нос там промывать. Да. Ванна, я вам даже скажу там, поточнение, секретик, Давай. с эффектом мертвого моря делается. То есть это две пачки соли морской, mm -hmm. в обычном магазине можно купить, не надо там дорогую покупать, и две пачки соды на вот сколько там? Соды? Лит... Соды, mm -hmm. да, 200 литров примерно ванны у нас, да. Температура побольше, так, чтобы терпели там 39 градусов. примерно, да? как, как в бане, вот такой вот чтобы... Да, да, чтобы как mm -hmm. в бане. И полежать не 5-10 минут, а прямо вот минут 40 конкретно. После 30 mm -hmm. минут начинаются процессы, да? И вот 10 минут последние, когда самые вот, ваши внутренние mm -hmm. процессы. И происходит, во-первых, на энергетическом уровне очистка, да? Во-вторых, можно помедитировать за это время и еще себя прогнать, очиститься и полечить mm -hmm. свои органы внутренние, умеете, Да. Mm -hmm. В-третьих, на психоэмоциональном плане идет расслабление, да, а это все связано с внутренними нашими системами, психосоматика, да, и на физическом уровне идет расслабление. Я даже рекомендую этот способ применять тем, кто, ну, у меня массаж жесткий, я так там не стираю, чтобы у людей потом спина болит, У вас больше к мужчинам приходят, к первой женщине? приходят, даже к гудничков кого-нибудь привозят. Вот такого размера, ребёжочек. запросом? Ну, как правило... Просто размять тело. Какие обычные запросы бывают, для которые приходят на массаж? Ну, обычно э, убрать боль какую-то, устранить, да, там, грыжа, протрузия, рюмбага и так далее, да. Поправить, убрать головные боли, потому что все от вот тут находится в шее, да. Э, мышцы заканчиваются сухожилиями, сухожильный шлем у нас стягивает наш череп, а череп это только у нас учили, что он сросся и все. На самом деле эти косточки не дышат и вот э, микро, э, от, микродоза атмосферного давления внутри там меняется, да, и уже начинают... Э, боли головные, метеозависимость, хроническая усталость, бессонница и так далее. Вот. Я от этого избавляю на раз. Хорошо, а может тогда у вот вопрос? Ну, немножко продолжу. Mm -hmm. С этим обращаюсь. Потом э, энергетическая зарядка, то есть я заряжаю mm -hmm. все чакры, да, Вот сейчас расскажу про пусть терапию, что это значит. Mm -hmm. Восстанавливаю кокон, и э, это называется массаж судьбы. То есть у человека... Э, меняется его судьба, то есть вдруг, mm -hmm. когда все восстановили, mm -hmm. а, ну, и деньги идут в руки, и на mm -hmm. работе а все да, свои. И, и, и с начальником, и с женой, вот и со всеми все вопрос. хорошо. Да. Ну, а... если эротические техники тоже для отдельных там, <с пользователей, так сказать. Вопрос, да, по поводу чакр, мы как раз вчера тоже у меня был прямой эфир по восстановлению чакр. Я знаю, что это можно делать тоже через массаж, убирать блоки, когда ты осознанно направляешь фокус внимания туда, куда нужно, в тело, да, и прорабатываешь. Вопрос личный. Uh, у меня uh, спина не болит, но я чувствую, что у меня блок между лопаток, и я не знаю, как его убрать. Вот у меня лично самой не получается. Что бы ты мне посоветовал? Ну, во-первых, растягивайтесь. Это mm -hmm. продолжение нашей темы, с чего мы начали, да? Mm -hmm. Всегда растягивайтесь и всегда упражняйтесь. Mm -hmm. uh, я вот вам даже скажу, что я хожу необычно, не как люди. Uh, uh, ну, в смысле, как люди, <laughs> но осознанно. Но осознанно. Во-первых, большой палец, он должен быть всегда немножко согнут. Это, это наша тоже пружинка. Mm -hmm. От него начинается вся конструкция позвоночника, mm -hmm. и мы мозг, мозжечок, отправляет до 300 тысяч сигналов каждую секунду в каждую клеточку организма, и столько же обратно получает, представляете? Mm -hmm. вот всю информацию ему надо контролировать, постоянно держать. Сидим мы, там, наклонились mm -hmm. мы, там, да? на жестко, на мягко обогатились. Вот, поэтому это все с большого пальца начинается. И он должен ходить ровно вдоль э, голени и вдоль чашечки. Э, да, то есть, палец, то есть, то есть у нас наш, наш шаг должен быть вот такой. Угу. Ну, когда ну, выступаем, да, да, сначала на пятку, пластичный раз. Угу. Вот такая походка. И, соответственно, весь корпус... Там... Попробую пару шагов сделать. Совать. И весь корпус ходит вот так. То есть а все... Поднимите сюда, пожалуйста, чтобы у нас было тоже видно вот камеру другую. Вот так видно. Uh -huh, сюда, да. uh -huh. То есть весь корпус движется. Не движется вот так вот uh -huh. вбок, да? а uh -huh. вращается как бы каждый позвонок между uh -huh. позвонками диск. Он живет за счет того, что напитывается закрывающих тканей влады вот этой. Да? Соответственно, он, он должен как насос работать. Uh -huh. В течение дня растянуться, сжаться, растянуться, сжаться. Потом он как бы дышит, напитывается. И вы, и вы удивитесь, оказывается, Утром, если измерить высоту человека, он на 3-4 сантиметра выше себя же, когда его перед сном измеряют. Ничего себе! То есть за день на 3 сантиметра мы укорачиваемся. Пока спим ночью, диски э, гидрофильные, они впитывают в свою влагу, и мы опять расширяемся. Угу. Ну и, соответственно, таким образом в течение дня происходит, а к старости мы вообще на 7 сантиметров можем быть, короче, связанного. Друзья, если у вас есть вопросы, пишите, мы обязательно на них ответим. Да, Расскажи, вот ты сказал про чакры, про судьбу, про восстановление да, кокона. Как человек может к этому прийти? Как понять, что вот судьбу менять? Вообще есть ли судьба, у человека поменять, либо можно поменять жизнь свою, изменить ее кардинально. И ты делаешь диагностику чакр? Если делаешь, то как ты ее делаешь? Делаю диагностику, ну, у меня бы сразу и зарядка идет, то есть я не знаю, что там плохая или не Просто чакра бывает пустоватая, не наполнена, бывает наполненная. Я сразу наполняю. то самое главное, чтобы прямой поток лился по вертикали. человека вот, кстати, я изобразил, видите, битвеанский человек, который явно нарисовал, но он только мужчину нарисовал, я еще женскую половинку нарисовал, видите? То есть я более няжен, чем человек есть. И да. Вот это сочетание. И вот эта ось. Она, давайте дальше чуть-чуть там немножко о себе рассказать. Mm -hmm. вот. ну, я популяризатор, коллекционер всяких телесных практик, соответственно, основатель школы массажа, ассоциации и президент академии. Mm -hmm. Авторские методики на курсе и курсы на ассамблее телесных практиков России были признаны лучшими и рекомендованными. Рекомендована это высшая категория, то есть не одобрена, да, вот именно рекомендованная. Вот разработал вот эту теорию остеотерапия, авторский метод коррекции всего организма, с помощью которого идет мощнейшее воздействие на весь вкусно аппарат, а также энергетические его структуры, да, и это отличное позитивное влияние на все стороны жизни человека. Вот, соответственно, я попал в книгу рекордов Гиннесса» в 2008 году. Здорово, здорово. Благодарю за ваши аплодисменты. Да. 31 час делал массаж, представляете? А, То есть здорово. 31 человек шел, по часу менялись, да? Разрешалось только выйти в туалет там, и попить ланчики. Ну, я сменил 7 повязок, 7 футболок за это время. И молодец. после этого я просто упал, и 4 дня лежал, и не мог встать, все болело. Достиг, но достиг. Достиг же до результатов. Да, да. да 5. Я прям вот молодец. Я рада. Ну, да. в 2018 году занял первое место как лучший массажист года. Угу. Вот. И, соответственно, стандартная наука, которую все знают, остеопатия, да, состоит из двух греческих слов, остео-кость и ипатия, болезнь, патология. Я же придумал немножко другую науку, ось, тео-терапия. Ну, теософия, теология, знаете, да, это... Ох, то есть, да, да ось это ось, а терапия и лечение. То есть я уже от болезни обособился, а ну, да, mm -hmm. чисто психологически даже, да. Я занимаюсь, конечно, со здоровыми mm -hmm. людьми. Ну, да, если проблему назвать задачей, то проблем в принципе нет, есть задачи, которые нужно решить. Вот, молодец, да. Да, есть просто задачи. И, соответственно, я восстанавливаю вот эту вот божественную ось, mm -hmm. на которую цепляются, ну, грубо говоря, вот такие вот истины, еще древние мудрости, да. То, что нарушено вверху, то отразится внизу. И также снаружи и заворот отразится в нас. Из наших внутренних органов это отразится наружу, да? Если коротко так говорить. Ну, соответственно, вот человек обращается с болью какой-то, говорит, вот там болит. Обычно человек, ну, массажист, начинает ну, растирать это место, да, и все, он обычно не думает. Но когда мы начнем копаться, мы понимаем, что могут болеть суставы, позвоночный столб, диски какие-то, либо вот весь опорный двигательный аппарат нарушился. Вот я говорю про большой палец, и плоскостопие увеличивается у человека с mm -hmm. этой стороны, где большой пальцы распрямляются То есть вот эта кость, плюс mm -hmm. она заворачивается вовнутрь, подворачивает коленку И вы не понимаете, когда люди приходят, у них чашечки то внутрь, то наружу, mm -hmm. представляете mm -hmm. Это влияет виситом на колено, бедро mm -hmm. подворачивается, опускается таз, и вот пошел сколиоз Видите, таз вот в эту сторону, mm -hmm. плечи вот в эту сторону Ну и, соответственно, на мышц разное, слева mm -hmm. и справа вот. А внутри позвоночника находится позвоночный мозг, который напрямую связан с головным учебным мозгом, да, и все это находится в кожухе таком, в котором э, есть жидкость, uh -huh. ликвы называется. И этот ликвор, он как бы туда-сюда вот пульсирует. Но только э, достаточно редко, примерно раз в 20 или 40 минут поднимаемся вверх uh -huh. и, также, и также вниз. Да. Все это связано корешками, которые идут вот непосредственно к внутренним органам. Угу. Прямо конкретно можно почитать. Д5, вот, например, когда вот у меня язва, ну, признаюсь, когда у меня что-то болит живот, сразу отражается на позвонке D5. Угу. То есть я прям напрямую все на себе это Интересно. чувствую. Я тоже язву, да? Угу. Вот. Ну, сейчас язва лечится, это в принципе сейчас не такая опасная болезнь. Далее все эти органы внутренние связаны с чахами. Чакры это как воронки, да? они имеют да. вход и имеют выход из mm -hmm. нас. То есть их надо э, напитывать. Вот, э, и, соответственно, они будут коконы. Э, ну, ауры. Yeah. Да? Да. То есть первичное тело, да. это которое mm -hmm. мы щупаем. Да? Да. Второе эфирное тело это поле, которое вокруг нас ну, легко. Фотографировать да, да. Да, да, его. У yeah. э, вот, обычного человека оно примерно 2-3 сантиметра такое. Mm -hmm. Вокруг каждого листика растения а есть. Обычно? А тот, кто себя прокачивает, так скажем, экстрасенсорная способность, у того оно может достигать и 50-70 сантиметров, там, ну, вплоть до двух метров. Такие люди сразу заметны. Они бросаются в глаза, ощущаются. Ну, да. Вот я, например, э, как я понял, что у меня это есть. Как-то собираю, представляешь рюкзак, там, вещи накидываю, и вот чувствую, что-то руку так обожгло. Я так сразу думаю, так, может, там чайник вскипел? Нет, до чайника полтора метра не может быть. Может, батарея горячая? Смотрю, батарея тоже далеко. Что могу тут делать? случайно провожу так рукой, видишь, на расстоянии примерно uh -huh. 70 сантиметров, и как факелом таким шу, uh -huh. Это вот лучик идет из середины ладони, который, собственно говоря, который я лечу. Ты занимаешься массажем, у тебя очень активные э, чакры на ладонях, у тебя именно энергия проходит через вот эти вот. оно прям чувствуется, да. Чтобы ты в руки да. взял, оно все прямо либо зависает, либо подзаряжается, потому что там вот энергия. Да, да, да, да, да. да. И этой энергией, собственно, я заряжаю чаком, но угу. до конца по всем чакрам идти нет смысла, достаточно вот, ауру нашу, примерно это метр вот, от центра человека, да, угу. вот так вот супровести, да, этот, примерно, этот кокон, он, кокон да. Да, он, И он же защитный наш кокон, да, он же проникает туда, вовнутрь все вот эти вот негативные мысли от других людей, те же вот эти вампиры энергетические, которые к нам подсасываются mm -hmm. и человеческие, и есть невидимые сущности, которые тоже подсасываются. Дай как раз сразу ряд рекомендаций, как себя защитить от э, потребителей, да, ну, я их называю потребителями, от э, потребителей, которые к нам э, присасываются, забирают наши энергию эмоциональное состояние. Паразиты я их называю так, они паразитируют на нас, на нас хорошеньких, да? Да. Вот, э, Все негативщики, вот прям там хлеба не кормить, в интернете дай какую-нибудь гадость написать, mm -hmm. да? Или те, которые к вам приходят и начинают жаловаться, жаловаться там, то на судьбу, то на жизнь, то на другого человека какого-то. Это сразу видно, что они пытаются из себя что-то вытянуть. Mm -hmm. Ну, во-первых, просто не видитесь на эту ситуацию, да? Можете, э, ну, чисто психологически откреститься от него тем, что начнется говорить, ой, а ты знаешь, я купил минеральную воду, блин, такая натуральная, блин, так освежает, вот прям вообще класс И он не понимает, как, я тебе там жалуюсь на судьбу свою, а ты какую-то воду тут. Ты хвалишь, первый способ. Второй способ. Надо себя э, осознанно вести. Дело в том, что 80% населения, 80% жизни, дня даже дня, проводят в бессознательном таком поведении. Да, да? Да. Все на автоматизмах у нас. Осознанно, значит, берете свои руки, ну, у энергетика своя, да, накачиваете вот этот вот шарик, попробуйте, кстати, вот сейчас вот -то сидит. Ну, да? не, давай вместе сделаем, она даже сделала. Да, попробуйте вот как ну, бы да. да и, вот. и вот здесь вот формируем такой шарик энергетический. Плотный такой шарик. Мы можем его. Сейчас ты уже чувствуешь его? Да. Ну не вот. такой плотный, но чувствуем. Ну, у каждого там своя, от опыта все, от опыта зависит, все приходится, с опытом, достаточно несложно. Вот представь, что он действительно круглый такой, mm -hmm. да? И давай вот я тебе с перекидываю, перекидываю, ты его дави. Ты видишь, что больше стало? Да, я прям чувствую. А теперь да. мне кидай. Оп. Я прям чувствую. Я сейчас его побольше сделаю. О, вот такое уже, видишь? Как? Да, баскетбольный, Оп. Он, да, он прям, прям мужская энергия чувствуется, такая вот, да. да, чувствуется. да? Вот, и эту энергетику можно запустить в свою же собственную, например, воду. Любую воду берете, стаканчик там, да, обнимаете его и представляете со словами благодарность. Даже не слова, это, знаете, из души должно заливаться. Состояние. Состояние, Состояние да. да, благодарность, любовь, вот вы прям насыщаете эту воду благости всякую, да, никакие отрицательные слова вообще и частички нет, вообще нельзя говорить, да. Вот насыти, насытили ее, вода реально заряжается. Да, ну, она несёт информацию, мы на сколько 80 из воды состоим. Да. Мы, она несёт информацию, поэтому мысли наши, что мы о чем мы думаем, то мы и притягиваем, потому что мы состоим из воды, а вода несёт информацию. Так и есть, да. Вот вы сами заряжаете, и потом ее же пьете с тем с чувством, что вода много проникает, наслежает сжирает Соответственно, таким же способом вы сами себе можете зарядить вот эту ауру. Просто поймите, вот идет энергия кундалини снизу вверх, да. Она э, божественным сознанием, там, космосом. Я переживала подъем кундалини. Да. Я тоже. Да, да. Э, нас напол, наполняет, да? Но мы этим не пользуемся, почему-то нас это этому никто не учил. Да? Ну, да. А, на самом деле она безгранична, вы поймите, это можно сколько угодно, черпать и черпать эту божественную энергию в себя. да? да. И вот когда ее начепываешься, то получается, что ты сам восстанавливаешь свои жизненные силы, весь поток идет гармоничный, да? uh -huh. до бесконечности через макушку, uh -huh. через верхнюю чакру, и вниз тоже до бесконечности. Как а, будто вот да, да, на ниточке висишь. Да, как бусинка такая, на вселенской нити. Да, и она подкачивает, и твоя жизнь тогда, она ну, реально меняется, как супа. что, дело, что да? я знаю, да? Я знаю, как бы я же гипнотерапевт тоже разными практиками занимаюсь. Оно тебя раскачивает, и ты в потоке. Бывает такое, что ты настолько в этом потоке зависаешь, что ты можешь поисклиннее не спать. Потому что в тебе подъем, в тебе новые идеи, у тебя инсайты, к тебе люди притягиваются, и твоя да, жизнь да, начинает да, да. меняться. Да, И Вот одной из средств защиты, ты спрашивал вначале, да? Да. как вот не перетянуть негатив на себя? Да. А получается так, что весь мир – это же отражение мое. На да? самом деле, да. Ты мое отражение, твое зеркало. От... Да. Зеркла, да. Да? Мы не зря встретились сегодня случайно. И люди ко мне, негативщики, просто не доходят. Да, это вот я прям притчу вспомнила, два самурая точат свои ножи, и один другому спрашивает, давай проверим, насколько твой меч защитит тебя, и они не пускают в воду. И об один меч листики такие проплывают и обрезаются на две половинки, а другие возле меча такие проплывают мимо него. Он говорит, видишь, мне даже не нужно сопротивляться, чтобы мой меч работал, он меня просто защищает. Понимаешь? Крутая притча. прям да. про меня. Да. Не <laughs> да, есть, когда, когда в какой-то момент мы приходим к состоянию, что нам не нужно защищаться, что мы настолько э, светлые, что нам перестают наступать на ноги. Да. Негативщики просто нас не замечают. Да, и, на нас. Да, да, да. и нам просто, уже не да. нужно защищаться. Да, достигаешь просто такого уровня. Да. Ну, соответственно, если энергия не стремится по вертикали, то она уходит в это вбок. Тогда получается гепатоз печени, например, переносвещение энергетикой mm -hmm. какого-то органа, Что не надо делать. Или уходит в, через ухо там, или через плечо куда-то в сторону. Mm -hmm. да? Но поскольку энергия, как говорил Мамоса, помню все, да, никуда не исчезает и не проистекает из ниоткуда, mm -hmm. а только меняет форму свою, да? то соответственно ничего бесплатно не бывает кто-то значит ее используют mm -hmm. из нас да это всякие сущности лярвым да, ну, кубы mm -hmm. и прочие. Yeah. хотите в них видеть, хотите нет но а можно я сейчас по-другому тебе это объясню yeah. что вот эти все сущности лярвы можно их объяснить а для тех людей которые как бы может быть как-то скептически к этому относятся я в это верю потому что я с этим работаю да люди приходят с такими запросами это мысли формы когда человек почему это присасывается к человеку значит у человека есть какая-то мыслеформа негативная которая притягивает к нему таких людей. И когда он это в себе не отпускает, какую-то обиду, оно как будто вот, как будто вот она как будто э, как цветочку вот присасывается, все-все-все, налипает, налипает, Я налипает, думаю. и получается такой черный сгуст, который приобретает свое уже сознание, что ему нужно подпитываться негативом. Тем самым сам человек своими мыслями порождает у себя э, в своем пространстве появление вот этой сущности. Но когда он осознает, что у него это есть, он готов от этого избавиться. Не только ее убирают, но вот эта вот мысль, форма, обида, она тоже убирается. Да, да, да, так и есть. Вот так. Однозначно избавляйтесь от обид, от всяких да. там угрызений совести. Да. Вы всегда правы, вы всегда красивые, любимые, желанные. Да, вот так себя с утра прям настраиваете, да? И особенно вот да, у меня обиды, которые с детства там идут, потому что на родители, на своих там, да? Вот просто... Выкиньте это все с головы, не можете, идите к психологу, да, к гипнотерапевту, да. либо есть вот я инграмму устраняю. Массажист – это все инструменты, которые работают, помогают человеку меняться и менять свою жизнь, чиститься. Да, да, да. А, а что а... устанавливаешь сейчас, скажи, пожалуйста? Инграмма. Что такое инграмма? Я не слышал. А... Ну, давай немножко поговорю про Именно. ауру. Соответственно, аура здорового человека, да, у -у -у. и пробитая аура. Видите, то есть да. к нему может кто-то проникнуть сюда, да. еще по какому-то снять. У меня мою ауру когда-то снимали. Ну, лет 10 назад еще были такие телефоны, которые не смартфоны, а с этим с антенками такими uh -huh. да? И вот на левом виске у меня аура была прям откусная, как у яблока, знаешь, uh -huh. что Я думаю, что такое? Оказывается, я потом вспомнил, я мобильно все время левым ухом слушаю И вот эта антенка, она фанинджия, вот, прям в этом месте uh -huh. Потом прош... прошли, вот телефоны сменились, да, но у меня здесь появилась лысина Вот такая, размером яйцо куриное, да, то есть это сначала я на ауре увидела, а потом увидел потом результат уже через результат через несколько лет. На... Да. Да, на, на ну, день. потом я mm -hmm. все вылечил, да, заросли все волосы. Скажи, пожалуйста, как вот наши чакры, да, взаимодействие мужчин и женщин, как они меняют свое, может быть, поведение, вообще, как там идет процесс взаимодействия, насколько мужчина женщина в отношениях влияет друг от на друга. Ну, мы про любовь говорим или про что Ну про любовь, да. да. про любовь именно, про отношения. Mm -hmm. Но отношения. любые отношения всегда основаны на сексуальности. Да, даже если как бы не подразумевается. Ну, даже к еде я вообще раскрылся, мы даже сексуальные желания встречаем. Значит, получается, да, мы излучаем вот эту волну, и она к нам притягивает самого человека. Это происходит автоматически, то есть не надо. Знаете, как исполняется желание? Вот. просто посылаешь мысль. Я к этому дошел. Я сам с Ангелами договорился, у меня семь случаев зафиксировано, как они мне помогли здесь в физическом мире. То есть the... формируешь некоторую вопль души из mm -hmm. себя mm -hmm. и... Через э, четвертую чакру ты ее отпускаешь? Ну или? я обычно, да, через mm -hmm. махату, да. То Потому есть... что она, она как бы посередине соединяет нижний мир с верхним миром и как бы через нее нужно. Ну посередине, да, потом каждая чакра она свой аспект в жизни несет, да. Mm -hmm. Четвертая чакра это как раз вот проявление любви, материнства, mm -hmm. рождение чего-то нового искусства, все делается. художник же в вот уровне этой чакры. Да. Mm -hmm. Плотник пилит здесь. Повар здесь да. же, на, на второй да. чакре они там тесто месяц, да? да. А художник рисует вот здесь. Угу. художник не чертежник, вот эти. Он именно да. душу вкладывает, потом от картины да. это все да. э, выливается. Ну, соответственно, вот это биологическое наше поле да. сфотографировано. Да. Э, напрямую это связано с потребностями человека, каждая чакры, угу. да, потребности масла. Да. Ну, долго не буду рассказывать, просто да. чтобы. И также общество у нас построено, да. и также армия, там, ну, любая структура, она перимедальную форму имеет. И, соответственно, если мы на двух чакрах нижних живем, то это просто обеспечение биологических функций своих, да? Да. Поезд поспать, потрахаться, в туалет сходить А и вот что мы сейчас про современный мир сказать? Вот раньше именно основа была вот, больше сюда, фокус внимания, то есть семья, семья э, обеспечить семью и работу, это обычно первая, вторая, третья чакра. Да. Верхние чакры были не задействованы. Вот сейчас мир меняется. Мир совершенно меняется. меняется. Как, да. сейчас, как ты можешь сейчас объяснить то, что происходит в мире? Ну, во-первых, благодаря интернету, во-вторых, благодаря вот всем социальным вот этим э, революциям, которые случились за последние mm -hmm. там, 200 лет, да, э, человек получает больше свободы, да, э, Плюс через интернет больше информации. Сейчас вообще все обо всем есть. Mm -hmm. да? Кто-то пытается все это запретить, там, у нас какие-то информации перекрывают, кто-то там в YouTube ролики удаляют, mm -hmm. да, ФСБ за всеми охотится, mm -hmm. стаканчик воды. Привет. За стыканчику воды брошенного там, полицейского сажают в тюрьму, ну какой-то с одной стороны ужас, да, но с другой да. стороны это эволюция, а мы можем сделать инволюцию, уйти в себя и развить, да, да. высшее качество, когда я уже на уровне с Богом, на одной волне, там, в прошлом кадре было частоты вот, уровень чистоты. Угу. То есть средний уровень, уровень вот, около 200 uh -huh. э, килогерц. Да? Если мы уходим там, в страстное желание, в страхе, в горе, в да, апатию, да, то мы начинаем притягивать себе адские стихии. То есть, видите, инфракрасный свет, то есть uh -huh. ад рай, он, он среди нас и живет. ты здесь. делаешь как-то диагностику, когда человек видишь, на каком волне он находится? Ну, честно говоря, еще не делаю, я просто сразу наполняю. А ты сразу наполняешь? Я сразу через себя, я как проводник. я вижу и потом уже даю рекомендации, да, то есть. Ну, можно посмотреть просто Десят. не озадачился раньше. Вот. Когда у меня был кризис среднего возраста, я mm -hmm. настолько на в 40 лет. Меня, короче, там ограбили, избили. Секс. Мне? Да. Ой, дофига да его скоро 50. Вот он 80 лет на старик уже сто лет. А сколько ты мне дашь, настолько не дают даже? У наверное, 40, это максимум 38. Потому что я проговорил, да? Проговорился про 40 лет. Ну, 38. Но мне 48 сорок го Ничего да. себе. Я за алкоголь, честно представляю. И курильщик. Вот. А, да, почему я так молодо выгляжу? Да потому что я занимаюсь энергией. Потому что я все это прокачиваю. И На все это я да. принимаю вглубь, внутрь себя. Я же, приним, я же меняю формулу воды меняю формула алкоголя он становится лекарственным вместо того чтобы губить меня понимаете да. то есть все можно поменять даже на химическом уровне и все что глотаю все идет в облака знаешь как я говорю когда мне говорят, там сахар приятно и блин ты так считаешь для тебя приятно а для меня нет да да да а я кормлю свой мозг он же глюкоза ковернулся да. вот разорвав мозговые синовиальные волны так вот когда я попал через среднего возраста у меня в общем все пошло вниз развились фобии страхи я даже боялся турникетов в метро как бы там что-нибудь прищемили, боялся, всегда жил на высоком этаже, боялся на полметре подойти к краю э, балкона. Mm -hmm. Машина останавливается где-нибудь с стеклами, я там прячусь за остановку, думаю, что стоят, Блин, меня выслеживают, меня сейчас вывезут в этот э, пистолет к виску, там, ноги в таз с цементом и в реку. Не до такой степени, да, панические атаки. Не до такой степени за что, но новые русские нападали, в принципе, угрожали Uh, вот, и да, и я uh, понял, как из этого надо выйти, разработал целую систему uh, в джакузи, uh, с... коротко, очень коротко. Система в джакузи? Да. Молиться в джакузи, я даже в отца... Молиться в джакузи? Да, в отца спрашивал. Вот я молюсь, говорю, в джакузи. Он говорит, подумал, почесал. Ну, сын мой, знаешь, мы живем по канонам, но тебе можно. Дал разрешение. <соценно> <соценно> я тебя благословляю. И, в общем, в позе зародилось, что там все продумано, специально э, вода при температуры, э, только нос э, на поверхности торчит, якобы заново перерождался каждое утро, как белочистый лист, то есть там вот как бы из трубы матери выходила из этой воды, да? вода, она, как э, ты уже говорил, этот э, кристалл такой э, информационный впитывала и проточно вот эти постоянно стекало и вытекало, mm -hmm. чтобы уносилось с меня все там нечистоты, грехи, mm -hmm. с глазы, порчи и так далее, все сразу смывало. Я проходил инверсию через точку ноль, mm -hmm. весь негатив, который на меня там навешивали, да, я его yeah. переводил в позитив, yeah. уникальная технология, потом расскажу, как это делать. И после этого я уже начинал э, входить в медитацию, лечил свои органы, э, потом договаривался с подсознанием, то есть на это уходило, чтобы договариваться с подсознанием, ушло это месяца три. За это время я создал эгрегор ангелов над собой, э, то есть они уже были за три месяца созданы. И потом я думаю, а что, раз они созданы, то можно уже что -то и, это, и попросить реально. да, ну Рассказать давай, 7 зафиксированных да, случаев. Ну, может, прощения не буду. В общем, первое я попросил у Николая Угодника успокоения, просто чтобы mm -hmm. не было вот этого вот тряски, потому что я просыпался в поту, 3-4 часа спал э, ночью, и mm -hmm. все мокрое, просто или наволочки, там mm -hmm. вот, все мокрое. Представляете, какой стресс. И тут проходит, ну, там, день-другой, я такой, ну, как будто, знаете, камень с души спал, yeah. и вот все, все прошло. Потом я, а, как идет вот это вот. Э... Просьба. Во-первых, вот видите, на форме, без всяких там, ну, за что мне вот это вот, ничего mm -hmm. не надо, только все в позитиве. А представьте, когда я был такой в таком состоянии, как мне э, надо любовь, радость, Можно, гармонию, да. просветление, себе поднять себя на волны вот эти mm -hmm. вот, это как нехорошо за волосы вытаскивал yeah. из болота это. Представляете, я свою частоту повышал, вот на этой частоте мы общаемся с богами. Mm -hmm. То есть надо где-то около 800-1000 килогерц в себя. Через сама гипноз я делала. И в какой-то момент да, я пришла да. к тому, что я просто могу делать запрос. То есть, потому что у меня тоже такой уже опыт есть. Да, то есть э, надо было ехать к Серафиму Саровскому, Желенов говорит, я сделала запрос, окей, я готова, давай с утра, завтра я сяду в машину, пусть будет машина, и я сяду, и меня отвезут, и сложилось все идеально. То есть мне написал знакомый, ему нужна была помощь, он присадил мне машину, отвез. То есть, как бы, само случилось так, как, как нужно. нужно. Как нужно, да. На самом да, самом как самом лучшем По вере вашей, да, будет вам. Когда ты веришь, что это может быть, и куда э, случится, да, тогда вам будет отворено, да? да? Не зря вот эти слова, потому что, когда ты просишь, как, как ты можешь получить э, то, что ты не просишь? Ты внутри себя просто мы держишь, я хочу. Так ты попроси, озвучь это, скажи. Обратись к тому, во что ты веришь, к Богу, Вселенной, к космосу, кому угодно, там, к человеку, к соседу, скажи просто, проговори это, что ты этого хочешь, и оно начнет реализовываться на самом деле. В Исаковском соборе в Питере на арке написаны золотые слова, которые как-то священ... священники не видят, не mm -hmm. слышат эти слова, но они, они слова Иисуса. Вы сами боги, творите чудеса. Да. Кстати, заметьте, я видите, постоянно упражняюсь. У меня сейчас работают суставы коленные, uh -huh. лодыжка работает, весь позвоночник вот такой, то есть я постоянно движение, uh -huh. постоянно текучая вот такая, да? Да, да, да. да, должна быть, тогда у вас ничего не будет болеть никогда. Соответственно, у меня после работы никогда не болят. Спрашиваю, как руки, как там 10 человек немножко, mm -hmm. болят, ничего не болит. Может потому быть, какие-то я... упражнения покажешь, какие то... такие, знаете, чтобы там установить э, чакры, да, чтобы поток это запустить, может что-нибудь расскажешь для наших слушателей? что такое сторону чакры ты хочешь, да? Ну, мне интересно, да, мне интересно, потому что я этим тоже занимаюсь, я работаю с этим, мне интересно. То есть я где-то тут на пятом-шестом уровне нахожусь, потому что я уже тренер, я несу знания людям, да, я уже спускаюсь сверху mm -hmm. в эту пирамиду, да. А у меня вопрос, кто я такой, что я есть, и в чем смысл жизни? Вот я вот здесь. И да. все мои поступки вот отсюда выходят? То есть все мои мысли, все мои действия именно вот отсюда? Ну я уже, наверное, где-то ближе к седьмому, иногда у -у -у. бывает, некоторые дни, так а скажу, когда я уже чувствую ну, себя... Да. А, и вот когда я поднялся да, вот, на этот уровень, да. У -у -у. я стал просить ангелов, и вот, ну интересно в случае, да, эти, у меня тоже. Напали, избили, украли телефоном. В то время был это, это первый только смартфон, чтобы uh -huh. появляться, дорогущий, я купил себе для съемных видео. И, короче, я взмолился, Ангела, говорю, вселенная жизнь забильная, у него все есть, энергия кундалиния, она везде. Я не знаю, каким способом даю на ваш откуп, да, но дайте мне, он просто денег нету, да. Uh -huh. Я еще год потом отплачивал за тот телефон. Uh -huh. Дайте мне такой же телефон, смартфон, похожий по функционалу там, да. Проходит 5 дней, вдруг бац еду, ночью смотрю, на лавочке лежит мой телефон, э, будущее, в смысле, да. Я, конечно, понимаю, что человека нет других рук, кроме... О, у Бога нет других рук, кроме человеческих, то, mm -hmm. то есть кто-то да. потерял, выбросил, кто деле, забыл да. там что-то сделал. Да, но видимо, эта ситуация сыграла для меня такую роль, mm -hmm. да. То есть я поблагодарил Англова, спасибо за результат. В следующий раз у меня не хватало, там терки были с хозяином, и аренду я не мог заплатить там буквально до конца месяца, осталось mm -hmm. 5 дней. Я чувствую, что не смогу столько заработать. Да? Я говорю: ну вселенная же забила, дайте мне денег столько, чтобы не хотела на аренду. Угу. Не знаю, откуда возьмете на свой откуп. Проходит 5 дней Что а 20. На свой откуп. Что ты туда вкладываешь? Это слово на свой откуп. Ну, это вот техника исполнения желания. То есть вы что-то страстно желаете, посылаете во Вселенную и забываете. Угу. Вы не думаете, как это реализуется, каким способом? вам само сработает так, да, но в данном случае я еще Грегор Ангела присоединял, то есть они для меня угу. это все давали. каким способом, это, вот ты говоришь, случайность не случайно. Да, да? И бац, мне на, деньги, на карточку падает вдруг 70 тысяч рублей. Ну, мне половину, честно говоря, хватило, да. Я искал откуда, что там, кто. Оказывается, это один человек у меня был клиентом всего лишь один раз, перевел деньги на карту вообще моей жены э, и уехал в Таиланд. Ну, в смысле, он тогда переводил. а потом идет в талант и только через месяц мне звонит, слушай, там мой сын мне переводил деньги, но перевел почему-то тебе. Говорит. Я тоже удивляюсь, ну как, отцу переводил, а там карточка с женским именем. Ну как ты мог вообще перепутать, да? Не ну, согласись, вот тот момент, когда для него это было, это было вот, как для меня спасение, mm -hmm. то есть не случайность. Потом тоже случай был, мне не хватало буквально 10 тысяч до конца месяца, чтобы закрыть, тоже 5 дней, вот оставалось. Mm -hmm. Я говорю, ну Ангелу, все на как сможете, когда доставьте мне, пожалуйста, mm -hmm. 10 тысяч, вот сколько просил, столько и дали, Стало 10 тысяч, бац, она, кажется, упала через 5 дней, мне как раз хватило. я еще откуда чего, потом месяц проходит, мне какая-то фирма звонит, они мне, оказывается, должны были деньги, mm -hmm. но mm -hmm. как э, юридическому лицу, они как физическому, uh -huh. говорят, это наша ошибка бухгалтера, переведите нам деньги обратно, но он пришел уже как на фирму, ну, я, естественно, перевел, но, mm -hmm. соответственно, ошибка бухгалтера не no, просто конечно, так была, да? ангелы как-то сработали. Потом я дома, у меня дома все кабинам покрыто. Uh -huh. Я как-то сплю, не могу проснуться. Ну в следующий случай, да. Ой, в смысле меня кто-то будет постоянно, а мне надо на работу. Я такой, ну надо выспаться на другой бок раз. Но кто-то как будто будет меня. И так несколько раз так будет, будет без голоса, без ничего там да, никаких там не было таких да вот, трэшей. И я так думаю, ну ладно, попью водички и усну. Встаю, иду по кафелю, прям подскальзываюсь и как затылком прямо к пол. И оказывается, лежу, два сантиметра воды налило везде, представляете? Себе. Это я побежал, просто стоять, переключил, выключил, вернее, это на кухне разорвало шланг, uh -huh. просто на старости разорвался вот так вот. С холодной водой. И тебя будили ангелы, чтобы ты его... Убил. Да. Ну слушай, дальше. <с я это все минут 40 у меня ушло, но это думаю, ну все, попью водички и спать. Я только слышу. Это теперь уже горячая вода в ванной уже, в разорвался шланг, я быстро, сколько там, 10 секунд бежать, чтобы выгушать mm -hmm. этот э, стояк, и натекло уже сантиметр воды, mm -hmm. представляешь, в ванной. И это, представьте, это было летом, это я был в сознании, не пьяный, не уехал на дачу, mm -hmm. это случилось все одновременно, да, а если бы меня не было там неделю, no, да, бы да. соседей бы затопило там, no, я да, no, бы за квартиру no, да. за ихнюю. не расплатился, когда, когда, когда у меня тогда был кризис, mm -hmm. <coughs> то есть это... Я считаю, ангелами. Да. Ну, и также с новыми русскими, да, я попросил, как бы, э, уже это, чтобы не было нападений извне, да, угу. и его вот эти вот э, на меня нападки, они переросли в дружбу. Я ему mm -hmm. еще потом 5 лет отдавал долг. Это вообще, это я тоже расскажу, это прям идеально работает, когда давай, ты, давай. Тогда, да, расскажи, расскажи, ты отдал потом углы. Ну, я потом отдавал долг в течение 5-6 лет, mm -hmm. ну, соответственно, комфортными платежами никаких вот этих давлений mm -hmm. не было, да? Когда у вас есть человек, который на вас негативит, да, и вас прям трясет от него, пожелаете ему, любви поблагодарите а, его за это поблагодарите прям да, да, каждый да. раз когда мысли о нем страх возникает благодарите говорите я я благодарю тебя что ты появился что ты мне чему-то глубокому учишь учишь и как бы вот этот, из четвертого чакры отправляете ему любовь и благодарность и вы увидите что ситуация сама разрешится вот прям сама собой вот в да, У мне да, тоже да. очень много историй когда Но я обращаюсь к ангелам высшему я к источнику высшему я очень много историй когда у меня была такая история я зашла в магазин там, были такая одежда, я поняла, что я хочу. Я отложила себе одежду на 130 тысяч, на 130 тысяч. У меня этих денег не было, я говорю, я приду через три дня». Я не знала, где я их возьму, но все сложилось именно так, что эти деньги попали ко мне в руки, ко мне пришел клиент, потом еще, и... как-то они сами, да, помоги, помоги, кто-то мне просто, у меня как раз день рождения был, просто деньги перевел, вспомнил, что у меня неделю назад было день рождения, вот я забыла тебя поздравить, у меня набралось 130 тысяч ровно, я поняла, что вот, мое желание исполнилось, потому что душа моя хотела этого. Прям ровно по просьбе, видишь? Да, душа хотела, не тело кому-то, чтобы доказать, а именно истинное я. Да. И когда мы живем по сердцу, не кому-то что-то доказать, а по сердцу, вот я вот такая вот, да, да, я вот такая, да, я люблю там мозг, но я такая, либо ты меня принимаешь, либо нет, но я буду такой всегда, тогда в нашей жизни все меняется, потому да, что ты точно. не придаешь своих ценностей, своих убеждений, ты идешь туда, куда ты шел, например, если у тебя есть цель, конечная цель твоя, пробудиться, да, прийти к какому-то какой-то цели глобальной, принести в этот мир какое-то благо через то, что ты делаешь. И что бы в твоей жизни не случалось, ты, ты не забываешь про это цели Там тебя может вот такими путями оконами водить, но ты туда идешь, тебе вселенная все даст, что ты туда пришел. Вот о чем ты попросишь, все даст, потому что ты а, как бы не изменяешь самому себе, не предаешь себя, свое вот это внутреннее нутро. Правда? Да, очень верно сказано. И, кстати, его вас замечание, я попросил 10 тысяч, попросил 130, прям ровно эта сумма да, собралась. Да. Почему? Потому что дается по потребностям, по не надо быть алчным, не надо да. там какие-то придумывать. А как чтобы... что то что-то доказать, что сейчас да. там... Меркансин вот эти желания, чтобы типа, мне там вот ключи от Мерседеса уже на столе лежали. По чтобы я такой круто шел, шел, но да. я все смотрели. Нет, это да. не будет. Это а именно по можешь, необходимости. Да, по необходимости. Ну и, соответственно, вот этот вот столб, который идет в бесконечность, mm -hmm. да, то есть некоторые говорят, а что ты там черпаешь из земли, что ли, задай эту энергию? Да какая земля? Земля это тот же самый эгрегор, это тоже, так скажем, живое да, существо, да. да, да, земля наша мать. малое большое большое малое. Ну, на наших руках есть все точки нашего тела, на да, наших да, ушах. Да, да. Наш мозг это космос, вселенная, то есть все по образу и подобию. Если бы мы не наблюдали нашими глазами вот то, что здесь происходит, то везде бы отражалось бы... Часть большего. То есть, э, знаешь, когда зеркало смотришь, там много-много маленьких кусочков, ты разбиваешь, когда зеркало, Голограмма. и в каждом кусочке... Да, да, голографическая да. реальность Вселенной, да. да. Вот ты прям как, как раз на одной волне. Принцип голограммы в чем? Потому что она проецирует из плоского что-то объемное, да? Да. А во-вторых, если... И там причем нет рисунка, там интерферационные находится такие. когда смотришь как будто в этот, как он называется? Калейдоскоп. Да, калейдоскоп. Да, но когда разобьется, и на каждом маленьком осколочке также будет изображение Целого. Также мы проецируемся, да. Так, так же и мы люди. Мы, мы думаем, что мы какие-то кусочки, а мы целое. То есть мы вроде все, все да. единство, да, мы едины. Едины на другом. Причем единой землей. землей а, да, кстати, да. тело человека также отражено на земле, если разложить, там можно М -м -м. найти по океанам, по горам, да, по проекции, всех внутренних органов, да, все, все, все. да, русло рек это как кровеносные да. потоки у нас. Также земля отражается на Луне. Только mm -hmm. вверх ногами зеркально получается. Mm -hmm. И рисунок в нашем Тирковском mm -hmm. есть. И как бы ну, вопрос, она очень искусственная там. Ну, да, о искусственности mm -hmm. это тоже можно отдельно поговорить. Просто я имею в виду, что за столько лет она там практически как, не знаю, как вот на туринской тощенице отпечаталась Иисуса, да, так и там зеркалилась. Yeah. Также Луна зеркалит где-то здесь на нашей планете тоже свой профиль. Вот. ну и соответственно эту энергию можно закручивать, развивать, вот этот угу. интерферанс, ой эти, как бы магниты линии, просто а не полный рисунок, рисунок. да, угу. такие же, как у земного шара, угу. видите, то есть вот поле земного да. шара, также и через нас, фигура яблока называется, да, то есть тор в форме яблока, угу. вот когда мы так замыкаемся, мы оказывается поляризованы относительно земного шара, и поэтому мы очень точно настроены на полюса, и, соответственно, можно в энергетическую впасть с землей содружество. И также Но ну, сейчас Говорят, что сейчас земля нам все-таки вибрационно поменяет, и многих потряхивает. Последнее mm. время <laughs> потряхивает. Не, не а, не потряхивает а, а, ну, людей, да, которые как бы не готовы, бы не занимались практикой. Вопрос, как сейчас человеку в данном контексте нашего времени сейчас э, с гармонизироваться с тем, что происходит с землей на вибрациях? Кристаллическое тело, новые вибрации, новое сознание, человек Бог, вот все вот это. Ну у меня такой вопрос не возникает. Все, о чем мы сегодня говорили, это вот оно и есть. Во-первых, убрать негатив. нашим нашим слушателям скажешь какие-то по шагам, что нужно делать, чтобы убрать негатив, выйти, желательно в пирамиду масла с желаниями своими на там шестую, седьмую ступеньку уже, То есть когда мы проецируем я в Боге, Бог во мне. Я Вселенная, Вселенная во мне отражается, физически mm -hmm. реально Вселенная, значит, я могу, я все могу, да? Могу и делаю. Соответственно, мне все это благотворит. Кстати, сейчас дальше дойдем mm -hmm. до этого. Вот присосавшиеся всякие лярвы, mm -hmm. э, там и, и как змеи бывают, как спруты всякие, mm -hmm. да? Да. Это если человек свою энергию растрачивает. Вот энергия, насколько чакра связана с внутренними органами. Mm -hmm. Вот пробитие ауры, это аура здорового человека. Mm -hmm. А, ну это вот я введу обучение. Массаж, да? Да, массаж и монольной терапии, это ну, вот, наши ученики с дипломами, uh -huh. уже более 700 учеников применяют эти мои методы. В жизни вот, у нас награждение на золотой ладони. Здорово! Э -э и, соответственно, вот, что это называется Академия интересных и сильных практик, сокращенно альфа-топ. Uh -huh. Да, это зонтичный бренд разделен на три части, там уже четвертая будет uh -huh. скоро. Это академия, вот, квадратный значок, uh -huh. это круглая ассоциация, ну там ошибки всякие на костюмы, uh -huh. на бейсболки. А вот такой значок это вот франшизы, наши э, салоны э, лечебные. да И, соответственно, вот то, о чем мы только что говорили, вот подводим итог, я уже заранее придумал афоризм. Нет более богоугодного дела на земле, чем помогать другим людям, да? А мы, мы что делаем? Обучаем людей, трудоустраиваем людей, лечим людей, да, наши ученики это также оздоравливают, и так по кругу до бесконечности, да? Ну а разве может быть более быть какое-либо противодействие богоугодному, благородному делу добродетели. Я надеюсь, вы со мной согласитесь, да? Да, я согласна. Я думаю, наши подписчики тоже. Согласен. Вот, соответственно, вот еще мой афоризм. Если у человека есть спина и шея, а у вас есть навыки в руках, то, соответственно, клиенты потенциально вас окружают повсюду. Просто да. они про это еще не знают, вам о себе заявить. Да. Если у вас нет клиентов, значит они где-то есть. Просто, просто они вас еще не узнали. Да. Ну и вот, уныние и счастье, да, это как раз вот, вот эта шкала вниз уныния, вверх счастья, вибрация, да, вот mm -hmm. эту, которую я только что показывал на схеме, да, мы повышаем свой вибрационный уровень до уровня Бога, ангела, да, когда мы с ними можем договариваться на одном языке. Это два противоположных вектора на нашей шкале судьбы. Чтобы попасть в грех уныния, достаточно ничего не делать. Mm -hmm. Ничего не делать, ничего не получить. Но чтобы быть счастливым, нужно постоянно совершать труд над своим душевным состоянием. И этот труд со созидания делает нас богоподобными. Только вдумайтесь в это, это каждый день А Скажи вот вопрос. А, а, есть такой, а, такие люди, которые живут только головой логикой. Они как будто они не погружаются, все это отрицают, они считают, что они ставят перед собой цель, и они должны и к ним, и у, все, и у них все получится. То есть они не перемещают фокус внимания внутрь себя. Насколько это сложно? Насколько это экологично? и Насколько они а, далеко ли они зайдут? Это тоже работающая методика, но как бы считайте, что наполовину опустошает себе человек, просто пополовину его ну, работает. Он как бы свое физическое здоровье все Ну, грубо говоря, первая картинка была мужчина-женщина у нас, mm -hmm. да, вот он только mm -hmm. мужчина и работает, да, а женщины, а, ну, женщина, не женщина не, не работает. Ну, женщина как правило, левая половинка, душевная, духовная, mm -hmm. да, считается, слева. Это есть два метода мышления, западное, видишь цель, добивается цели, идти только к цели, к цели, через стену напролом, лбом бей, и рано или поздно расшибешь либо лоб, либо стену, да? и восточная философия, видишь цель, ну или там, есть у тебя враг какой-то, да, ничего не думай, ничего не делай, сядь возле реки, и рано или поздно труп твоего врага проплывет по реке. То есть, как бы, желай, не делай, не стремись с Да, еще есть такая интересная мудрость, что ты сегодня делал, наблюдал, как растут деревья, снова светился. Классно, да, опять снова светился, да. Ну, это буддийские уже такие мудрости. Ну, и, соответственно, вот внутри вот этой моей пирамиды, альфа-топ, да, получается, я все понял, что все складывается из пазла из трех вот этих вот треугольничков, да. И когда моя внутренняя, там темная сторона вот это все поняла, она говорит, это моя прелесть, не А другая моя сторона добра сказала, нет, неси все в, масс, в массы, даю след, даю просвещение, всем, всем свет, всем, всем радость жизни, все выкладываю бесплатно в ютубе там все это есть. Угу. Состоит все, дело в том, что интернет это мусорка, с другой стороны. Вроде все есть, да, да. но накопать. Вот надо накопать. И да, и вот я придумал такой кристаллик, да, где мы отвечаем на вопрос, кому это, соответственно, клиенты, что мы делаем, да, клиентам. Арсенал наш, то есть все условия, которые mm -hmm. мы даем клиентам, а соответственно, не только массаж, это и мануалка, и висцеральная терапия живота, и настолько ауры, и чакры, mm -hmm. и все прочее. Mm -hmm. А, про инграм еще не рассказал. И формируется в предложение, которое мы даем клиентам. И так вот ходим по кругу, то есть mm -hmm. что предлагаем, кому предлагаем и как предлагаем. И туда и в обратную сторону все закручиваются, на все это дает ответы, вот как раз моя школа, mm -hmm. массажные салоны, ассоциация и, ну, там еще магазин еще есть. Вот, все это академический сориентированный практик. Здорово. Да. Здорово. Про инграммы. инграммы, вот. Да, у нас как раз осталось 5 минуточек. Да? да. Вот расскажу, ч... продолжение разговора того человека, который сломал себе локти, да? Да. Я тогда понял, что проблема, на самом деле, не в мышцах, проблема в голове, а инграмма это то, что, знаете, как на кассету вот, все записывается, вся информация, угу. мы никогда, на самом деле, ничего не забываем. Помним каждую секунду своей жизни. Просто то, что нам не нужно для оперативной памяти, мы откладываем на дальнюю полочку, где-нибудь там, а. на даче, в лесу, где-то там да. подальше, в Гималаях, да, И никогда туда не залезем. А оперативная память, то, что нам непосредственно на день нужно, да, вот она все это помнит. Но когда подсознание сталкивается с каким-нибудь э, шоком или стрессовой ситуацией, начинает вытягивать с подсознания все вот эти наши пережитые эмоции когда-то там. Вдали. Поднимается, да. да вот, э, а, ну ты же как гипнолог знаешь. Да. Получается, ну просто пример, допустим, мальчик услышал, как родители ссорятся очень громко, там в этот момент э, мыли посуду, звенели чашки, да, э, открылась форточка, проехал грузовик, подтянула ветерком прохладным. Ну, вроде как бы вот все это вместе записалось, да, mm -hmm. эмоциональные, yeah. активные, yeah. осязательные, все, все yeah, сразу yeah. Вот эти, да, факторы. И потом он уже, ну, он все забыл уже, когда он там в 39 лет, он вдруг сидит на конференции там со своими там заказчиками. И вдруг оттуда форточка, секретарша принесла чашки и позвонили, и он испытывал шок, он испытывал волнение. Картинка сложилась одна на другом. Да, да. Вот это есть неграмма, то есть вот эта запись – это неграмма. И, соответственно, я вот такой процесс, ну, не совсем гипноз, это больше транс, ввожу человека в транс. Гипноз – это техника. Это техника урожения человека в транс. Да? Да. Ну, значит, это гипноз. Ну, вот там человек в сознании находится, он отвечает на Он в сознании отвечает, это тоже гипноз. Там просто разные пути есть значит, погружение, да. Это я просто из дианетики взял. Mm -hmm. Дианетику тоже знаешь. Слышал. В общем, вытаскивается вот эта вот запись, как mm -hmm. на кассете, да? Выкидывается, вставляется новая позитивная Синяя, запись. Да. да. и человек возвращается с прошлого, из того ситуации в, в наше нынешнее. Mm -hmm. И вот этому человеку, которому, оказывается, у него шея очень болела, головные боли были, он постоянно на лекарствах, это договорю. Это психосоматика да? Да, это договорю. Это психосоматика. Давайте, тебе не буду этот э, массировать, mm -hmm. давайте проведу сеанс вот этого устранение инграммы. Провели три сеанса, наконец-то на третьем сеансе добрались до вот этого места. Оказалось, три года назад он работал, у него начальница была женщина, она, например, он Кавказе, вами, к женщинам такое Конечно. принадлежительное отношение, да, они чувствуют их ниже да. мужчина. а тут она над ним давлела, она им помыкала и, в общем, Давала. А мне вот это вот это... на продолжу, расскажу. Ну и, соответственно, вот когда мы ее нашли, обнаружили, у него такой истерический хохот был вообще. Он катался по полу, наверное, минут 10-15, как отталкивает, и все, ну просто выход эмоций вот это, да. Я демонстративно взял все его таблетки, там, по-моему, 4 uh -huh. упаковки, и в форчку просто выкинул и говорил, все, тебе они больше не нужны. Ну, потом как-то потерялись, а где-то через три месяца мне звонят, Олег, слушай, спасибо, действительно, я отказался от таблеток, голова не болит, uh -huh. все как бы прошло. Да, это на психосоматике. То, что у нас откладывается, наша ДНК несет всю информацию нашего рода, всей нашей земли. И периодически, когда мы, то, что у нас там заложено, и мы в реальности как бы получаем тот же опыт, он накладывается, и мы испытываем страх. То же самое происходит, то, что ты сейчас произошло. Бывает то же самое, когда говорят, вот, у меня там порода порша, либо венец безбрачия. Это то же самое, что когда-то с своими предками произошла какая-то ситуация, в там девочка была маленькая, и гадостями говорили, у нее подсознание отсело, и она как программа деструктивная работает. Мы идем в регрессию, мы тоже это убираем, и у нее все меняется. И проблема была не в ее голове, а проблема была еще в ее предках, то, что вот эта программа шла а, по другому то есть ты и... доходим до прошлой жизни? Uh, ну, не прошлой жизни, а по роду. То есть uh -huh. она вспоминает жизнь своей бабушки, она вспоминает картинками историю, в которой в этой ситуации... Uh, я часто привожу пример, как uh, мальчик идет... Uh, с пустым ведром переходит бабушке дорогу, а в трансе он идет, и цветочки в своих мыслях, а она ему в след всяких гадостей говорит, ты мне с пустым ведром перешел, да чтобы у тебя все есть род, да чтобы вот так. Он этого не помнит, потому что он ушел в трансе, но она туда попала, потому что подсознание было раскрыто, mm -hmm. распаковано, и прям туда залетело. Он растает, он спивается, его дети начинают спиваться, его внуки начинают спиваться, они один из внуков приходит на сеанс и говорит, у нас по роду все пьют, я не знаю, что с этим делать. Мы начинаем раскапывать и вспоминать вот эту историю своего прадеда. Мы ее там меняем, мы эту программу. То есть убираем. Человек может вспомнить жизнь своего прадеда? Да. Это заложено в, нас в ДНК. Это у нас заложено в подсознании. Это можно раскрывать. Потрясающе. Вот так. Через ДНК. То есть это можно через ДНК. Ты делаешь это через телескую. Это делают все, только они не знают, почему они это делают, как это работает, понимаешь? Все это заложено в ДНК, все это заложено в воде. То есть вода, всю информацию. Даже если да, ты нарвешь стакан воды э, и задашь себе вопрос, э, как мне решить какой то запрос, вода дай мне ответ, и сделаешь глоток тебе, этот запрос придет, если ты в это веришь. Если Я ты веришь, что будешь, ты ты будешь поливать кактус, и у тебя из-за этого, чем быстрее он будет расти, тем больше будет у тебя денег, и ты будешь поливать водичкой при этом, оно будет у тебя работать. То есть ты причинно-следственную связь устанавливаешь, которую закладываешь в себе в ДНК. И поэтому, если ты задумаешься о том, что... У нас 30 секунд осталось. Что то что, то, что ты делаешь, а, влияет на твой род в дальнем еще 7 поколений вперед, то ты вообще в другом начинаешь мыслить. В общем, у нас осталось 20 секунд. Спасибо тебе за такой... Классный фильм, мне очень все понравилось. Мне кажется, мне, нам потом нужно стоит с тобой еще встретиться, пообщаться, потому что очень много э, тем интересных, которые можно обсудить. Друзья. Нашли много да, вот таких да. которые, как которые так обычно в мире не, не найдешь людей. Да? Случайность не случайно в нашем мире, поэтому будьте на позитивне. Да, будьте на позитиве, любите себя. Всем пока-пока. До новых встреч, дорогие друзья.